Очень часто в голове возникает вопрос, а как понять себя? Кто я? Что я? Куда я? Как говорил дядька Фрейд, человек – это симбиоз органического, то есть организма, который работает на инстинктах, и смыслов, норм, правил, веры, убеждений. То, есть, то, как они взаимодействуют, мы фактически и живем. Но пойдем дальше, след за Фрейдом. Есть тот, ну, например, например, рассмотрим самооценку. Есть тот, кто оценивает и кого оценивает. Сам себя. Есть моменты, где мы на себя злимся. Есть, получается, кто злится и на кого зляться. Многие говорят «полюби себя», но есть тот, кто любит и кого любит. То есть, что такое самоорганизация? Есть тот, кто организует и кого организует. А как тогда этим двум бойцам-то договориться? Как познакомиться с самим собой? По большому счету, как чтобы одна голова познакомилась с другой головой. Одна идея рождает идеи, а другая их воплощает. Я предлагаю использовать упражнение «Письма себе». Попробуйте написать себе, что вас в себе раздражает, бесит, возмущает, обижает. И это письмо отложите на неделю, на две, пока не относитесь ни к нему никак. Через какое-то время напишите себе, что вас в себе радует, восхищает, умиляет, вдохновляет. Ну, в смысле, со знаком плюсом, да? Тут если со знаком минусом, бесит, раздражает вот здесь, радует и восхищает. И тоже отложите его. Пускай эти два текста вы, ну, полежат у вас под окном, как говорится. Неделя, другая. Попробуйте ответить на первое письмо. От лица того, кто бесит, кто раздражает, тому, кого бесит и раздражает. Вот попробуйте ответить. И спустя какое-то время ответьте на второе письмо. То есть, получится два ответа и вот уже получив два ответа ну то время все требует времени куда без него то есть написали полежали эти письма потом вы на них ответили они опять эти ответы уже полежали и потом уже еще через неделю допустим да вы эти оба ответа читаете думаешь ну да и пишете опять письмо следующее где уже вместе как бы отвечаете на ответы себе же. Может быть, я, конечно, запутал, но есть еще раз. Вы пишете сначала, что радует, потом, о, что злит, что радует, потом ответы в эту сторону, это читает э, оба письма, и опять сюда уже пишет тоже одно письмо. И вот это вот письмо себе позволяет вам встретиться с этим внутренним диалогом. А что же там происходит-то? Отмечу один нюанс. Потому что мы к себе относимся как родители. Ну, не то что родители, да, а с позиции того, кто оценивает. Вот ты меня злишь, ты меня радуешь, а вот от той позиции, с которой злит или которая радует, мы обычно ничего не слышим. Она как будто у нас бесправная, безголосая. И важно, чтобы она начала вам что-то говорить. Услышите свой внутренний голос. Но ну, можно сказать своего внутреннего ребенка. Позвольте себе с этим встретиться. Ну да, это может быть больно, это может быть неприятно. Но вместе с тем это и приятно, и полезно, и важно, и радостно. Ну, когда вы скажем, сможете, смогли встретиться с этим, прожить это, это принесет вам огромную пользу самоорганизации, понимание себя и избавит вас от многих внутренних конфликтов. То есть вы в этих письмах сами внутренние конфликты обнаружите и проживете их, так как вы их уже ну, проживать, а слово жевать и жить. Да? Пропустите через себя многие из этих напряженностей, которые жили, может быть, с детства, может быть, и свежие у вас в голове конфликты, в этих избавитесь. Позвольте себе наслаждаться и получить удовольствие в этой жизни. Познайте себя и живите в радости.